как инструмент управления и найма команды. Значит, очень важная тема и очень нужная как продавцам, те, кто занимается продажами, потому что в людях надо уметь разбираться. И я надеюсь, многие из вас видели такое, что э, человек, человеку продаешь, каждому вроде одинаково продаешь, но кто-то покупает, а кто-то нет. Вот такое бывало. Либо команда, с кем-то надо по одному. По-своему общаться, с кем-то по-другому -по как-то общаться. вот. Поэтому для каждого свое, свое, конечно, и как увидеть, как разобраться, как понимать, э, как подойти к тому или иному человеку индивидуально. Э, именно на эту тему сегодня вебинар. Э, девочки и мальчики, очень прошу вас выключать микрофоны и свои же камеры, те, кто только что подключился. Камеры тоже выключаем, кроме микрофона выключаем камеры. Отлично, молодцы. Так, если хорошо видно, слышно, то я очень прошу вас писать плюсики в чате, что все хорошо со связью. Отлично. Итак, я представлюсь. Меня зовут Вячеслав Богданов. Кто не знает меня, я скажу вам чуть-чуть побольше про себя. Спасибо за плюсики. Я... я собственник компании Мастер Продаж, которая территориально находится в городе Кишиневе, и которая предоставляет обучение, практическое обучение по продажам или не только для продавцов, для руководителей, и для людей, которые занимаются продажами. Я продавец с 35-летним опытом в продажах. Я тренер-практик, консультант, лектор. Я специалист по повышению эффективности личности. Мы в нашей компании проводим иногда некоторые курсики, коррекционные такие программки для исправления некоторых ситуаций в жизни человека, чтобы он легче смог продавать. Бывает такое, что не продажи нужны человеку, а что-то другое. Я автор статей и интервью для молдавских иностранных журналов и каналов телевидения СТС Молдова, Бизнес-класс, Маклер Молдова, Личные продажи Россия, ну и другие. Я провел обучение для более 10 тысяч сотрудников и руководителей. Я автор практического руководства, памятника сильного продавца или мотивация продаж. Кстати, что это за книжка? Это такая маленькая книжка, в которой 27 практических упражнений по продажам. Это не книга для чтения, кому хочется просто почитать, то это не книга для чтения, либо развлечения, это книга для практики. Там описано 27 проблем человека, которые, с которыми мы чаще всего встречаемся в жизни, и, их, и описание тренировки там есть, решение этой проблемы, ну и цели тренировки, ну, короче, описание тренировки и ее, как ее выполнять. Образование мое. Я обладаю академическим образованием в области технологии обучения, полученное в Дании. У меня 4 уровня тренера по продажам. Я обладаю специальным образованием по оценке человека. У меня есть образование в области повышения эффективности личности. Ну и еще некоторые образования, которые просто тут не поместились. Вот. Еще пару слов про себя. Значит, как результаты? То есть, чего я добился в этой жизни? Я увеличил свои продажи в 14 раз за 6 месяцев, то есть на 1400%. Я помог увеличить продажи своих студентов до 5,5 раз за 2 месяца. Я протестировал более 3000 человек за последние 6 лет. Я создал собственную уникальную систему обучения продавцов. Я обучил продажам более 5000 человек за последние 8 лет, и это не семинарчики, это очень много тренировок. Если среди вас есть наши студенты, то я попрошу вас написать комментарии к, этому, к этой трансляции и описать, как вам было ну, в процессе тренировок и реально, так ли это просто семинарчики, либо есть там тренировочки и так далее. Вот, Я спас от распада более 50 компаний и несколько семей. А также я являюсь лучшим лектором. То есть В прошлом году я стал три раза лучшим лектором по лекции. Я провожу лекции для детей, бесплатные лекции, вся правда о наркотиках. И я в прошлом году был три раза лучшим лектором СНГ, среди всех лекторов СНГ. В этом году уже был три раза лучшим лектором. Ну, и на моих лекциях было более 10 тысяч, даже, по-моему, более 12 тысяч студентов, преподавателей, родители даже были, ну и так далее. Кстати, поли, полиция у нас была на лекциях и так далее. Это пару слов про себя. Вот, кстати, по поводу звания лучший лектор. Вот, 2019-2020 году. Кстати, если среди вас есть ребята из Гагаузии, а по-моему, есть. Вот, кстати, фотография с правой стороны из одного из, одного из учебных заведений даже могу сказать откуда, из э, теоретического лицея села Конгас, турецкого лицея. Вот, поехали дальше. Значит, э, наши клиенты, клиенты нашей компании, компании мастер-продаж. Э, Порс Центра Молдова вот такая компания у нас есть, Керхер, международная компания, сеть заправочных станций, э, сеть ресторанов Энди Спицы и Лаплачинти, Лактали международный холдинг по производству и продаже кисломолочной продукции, сеть заправочных станций Тирекс Петрол и Вента, ГЕС, ну и многие другие, которых вы, ну если вы иностранные слушатели, и зрители, то может не все знаете, но некоторые из них вы и понаслышке знаете. Это наши клиенты, не полный список, это даже не десятая часть наших клиентов, но как бы плюс-минус, что вы ориентировочно понимали, о чем идет речь. И еще два слова про себя, и мы, как говорится, начнем тему. Значит, я являюсь отцом троих детей, вот мои детки, красавчики и красотки. Вот. Это мои дети, я их ими очень горжусь, это мои маленькие победы, достижения и тоже маленькие результаты которыми я, ну, просто когда смотрю на них вот сейчас, вот как и вы, ну, прям горжусь, горжусь. Ну ладно, поехали дальше. Вернемся к нашей теме. Значит, план сегодняшнего вебинара. Мы разберем, что такое эмоция, потом, почему все люди разные, чтобы вы понимали, откуда что происходит. Вот почему каждый, не каждому клиенту шаблонно можно продавать а также нанимать, либо управлять людьми, как распознавать людей по их эмоциям, как предсказывать поведение людей. Сегодня вы узнаете очень интересную штуку, прям гарантирую. Как продавать с помощью эмоций самый эффективный метод управления командой, как удержать себя и команду в хорошем расположении духа, как эмоциональное состояние влияет на боевой дух команды, как продавать тем, кто испугался кризиса сезона и коронавируса. Кстати, им очень интересно продавать. Они так классно покупают. Я прям, прям хочется вам прям сейчас рассказать, но попозже. Ну и, само собой, будет вопрос, время на вопросы и ответы, на которые я буду с удовольствием отвечать. Далее мы пойдем далее. Значит, подарки и презентации этого вебинара. В конце этого вебинара вы получите, вы сможете получить свои подарки, в том числе и презентацию этого вебинара. Ее можно будет скачать в течение 24 часов после того, как вы в течение, после того, как закончится сам вебинар. А также там еще несколько подарочков очень классных, клевых, которые вам очень помогут в жизни и разрулят многие вопросы в вашей жизни. При том, что сам вебинар многие вещи разрулит. Так, поехали дальше. На вебинаре я дам небольшую часть технологии, которую я сам применяю. Само собой, за полтора-два часа ну, как бы так много дать невозможно. Но благодаря ей вы сможете слегко, с легкостью сделать многие изменения в жизни и в самом бизнесе. Ну, вы же сами понимаете, что жизнь влияет на бизнес, а бизнес на, на, на личную жизнь, так сказать. Эмоция, и мы начнем с эмоций, значит, если, ребят, я буду подсматривать тут к вам, скажите мне, пожалуйста, вам всем хорошо видно, слышно, Если какие-то вопросы до сих пор, то можете уже вписывать их, все хорошо со связью, понял, понял, понял, хорошо, отлично, значит, начнем. Значит, что такое эмоция? Эмоция – это проявление душевного состояния, либо настроения. Вот то, как мы показываем, в каком мы состоянии находимся, это и есть та самая эмоция. Как мы в душе находимся, ощущаем себя, так мы это показываем. И то, как мы это показываем, является эмоцией, как мы это демонстрируем и так далее. Это для понимания. Значит, есть такая штука, которая называется шкала эмоциональных тонов. То есть она как-то вот... Шкала — это ряд последовательных величин, как на линейке, на градуснике. То есть есть плюс, есть минус, да, есть вверх-вниз. Вот. Эмоции — это настроение, которое испытывает человек в тот или иной момент жизни. Тон — это характер, стиль поведения, жизни. Вот об этом мы сегодня поговорим. И в том числе мы будем смотреть как на управление персоналом, как на продажи, так и на удержание команды, на работу с командой, на работу с людьми. Ну просто сегодня о жизни. Вот сегодня мы будем говорить много о жизни. Я знаю, что многие среди вас есть те, кто из других, вообще не из Молдовы. Очень прошу всех тех, кто слушает сейчас, я вот хочу обратиться к вам, я уже представился, вроде большинство подключилось. Хочу узнать географию. Напишите, пожалуйста, города, из которых вы сейчас нас смотрите. Прямо тут вот в чате, либо в комментариях, кто смотрит на, наш, на меня на нашей странице в Facebook, тоже, ну, города, откуда вы сейчас нас смотрите. Нижний Тагил, Молдо... Молдова не город. Город, пожалуйста. Камрад. Хорошо, Олесь, спасибо. Кишинев, вижу. Ну, конечно, отлично, Слава. Екатеринбург, круто. Аняниной, Новая Анина, это Молдова, ребят. Так, Камрад, еще Камрад. Новая Анина, еще Новая Анина. Кишинев. Ага, очень прошу микрофончик отключать, подключается. Да, очень прошу. Если вдруг у вас уже есть какие-то вопросы, Терасполь, круто, террасполь, Чедерлунга, красавчики, блин, так много народу из Гагаузии, молодцы, ребят, что подключаетесь, вы знаете, раз вы уже тут, многие из вас из Гагаузии, прям добавлю к тому предыдущему вебинару, вы на прошлом вебинаре, не знаю, вас было больше или меньше, я уже не помню. Вот. Но в целом, э, как бы, в Гагаузе меня многие, многие знают только из-за того, что я многим вашим детям, не исключено, что многие ваши дети были на моей лекции по антинаркотической лекции. Прям молодцы, что вы смогли довести. Если у кого-то я не был, то приглашайте, я приеду. Общайтесь с полицией. Управление полиции Гагаузи меня лично знает. У нас есть с ними контракт. Мы проводим. Чедрлунда, не неной. Кто-то еще есть из других городов? Ребят? Девчат? Хорошо. Значит, поехали дальше. Итак, мы вернемся к шкале эмоциональных тонов. Итак, есть один нюанс, что эмоции на этой шкале, о которой мы сегодня будем в деталях говорить, могут быть в трех вариантах. Первый вариант – это острая или моментальная эмоция, временное состояние, при котором человек может испытывать разные эмоции. Например, получил хорошую новость – настроение поднялось. Получил плохую новость – настроение как-то ухудшилось. Да? Вот. Ну, детям я рассказываю, говорю, вот получил, например, там, сказали, что у тебя сегодня контрольно, а ты не готов. Как настроение будет? Он говорит, ой, плохо. А если сказали, что это не твоя контрольная, а контрольная другого класса? Ой, лучше. Ну, что -то типа этого, да? Вот. то есть, например, ребенок, ну, либо взрослый ударился, ну, чуть-чуть погоревал там, ну, ну и обратно вернулся в свое хорошее состояние. Вот это острое, на время такое, да? Социальная маска – это эмоция, которые человек принимает, потому что так принято в обществе. Например, у нас не принято приходить на собеседование, ну, не плача, переживая, горюя. Ну, и поэтому приходит на собеседование хорошо одетым и в положительном настроении. Либо у нас не принято... Ну, к примеру, ну на похороны улыбаться. Вот, мы там как-то хотя бы серьезные там ходим. Вот об этом идет речь. Это социальная маска. Человек ее одевает, кстати, долго человек не может носить социальную маску. Если человек, например, вы берете на работу сотрудника и чуть-чуть вот он вам показал положительную эмоцию, а потом через недельку другую, а эмоция как бы социальная исчезает, маска социальная человек не может ее долго носить, исчезает и выявляется то настоящее лицо. Либо хроническая эмоция, это третий вариант эмоций, который может испытывать человек, это состояние, в котором человек живет больше всего времени. Это то состояние, когда человек не использует социальную маску, и это не вспышка какой-то эмоции. Это вот, вот в этом состоянии человек вот больше всего, он, это его эмоция, настоящая, понимаете, я так называю это. Всем понятно, о чем идет речь здесь, ребята, девчат? Ага, теленешты, Запорожье, классно. Эм, ребят, прошу плюсики в чате, если вам понятно, о чем я вот, вот, о чем вот эта картинка перед вами, плюсики в чате, что все хорошо. Угу. Отлично, молодцы, да-да-да. Спасибо всем, кто дает подтверждение. Очень... Я просто напоминаю, что общение – это двусторонний цикл. Я очень не люблю говорить сам. Поэтому, когда вы мне пишете плюсы или задаете вопрос, вы мне говорите, я вас услышал, я вас внимательно слушаю, понимаете? Вот, вот я это ожидаю от вас. Да, по всем огромнейшее спасибо за плюсы. Вот Это очень круто, что вы мне даете эти плюсы. Вот, вот, эти три, три варианта эмоций человек испытывает. Но какие же это эмоции? С чего начинается ноль? Вот где ноль эмоций, где максимум? Кто мне может сказать, кстати, вот для тех, кто не, может быть сведущ в области, как вы думаете, когда человеку, у человека нет эмоций? Вот, напишите э, мне, пожалуйста, как вы думаете, когда человека нет эмоций в чате? Когда он мертв, ясно, в депрессии, Ну депрессия это, кстати, тоже эмоция, Владимир, так, между прочим, она, он же, как бы, что-то делает, плюс, плюс, когда ему все безразлично, безразличие тоже эмоция, апатия в депрессии, и апатия в депрессии, ну, да, но он еще жив тут, как бы, да, безразличие не является, все равно эмоция. Ладно, хорошо, ребят, ну вы молодцы, что вы отвечаете мне. Вот, я вам сейчас дам правильные данные, вот, потому что я, когда ваших детей, которые были у меня э, на лекциях, спрашиваю, как бы для них это легко. Для взрослых это чуть потяжелее увидеть, посмотреть на это. Но в целом, вот мы вернемся к следующему слайду. Да, молодцы, Анатолий, но вы уже сведущ в области, вот. Да, ноль человек... на шкале эмоциональных тонов – это смерть. Вот есть такая вот не самая приятная эмоция, где здесь человек не дышит, не видит, не слышит, ему уже ничего не надо, и ему не надо, как говорится, им не надо управлять. Я надеюсь, к вам на работу не приходят такие сотрудники. Очень прошу микрофончик отключить, кто там подключился. Мне интересно, это тоже, кстати, эмоция. Да, ребят. В коме, ну да, в коме это точно ближе к смерти. Точно не придут. Ну да, надеюсь, к вам такие клиенты не приходят. И поэтому мы не, не будем долго рассматривать эту эмоцию. Плюс-минус, понятно, клиенты там к вам такие не приходят, сотрудники вам такие не приходят. Э, ну и так далее, друзья и все, все остальные такие к вам не приходят. Поэтому мы двигаемся дальше. Это ноль на шкале тонов, чуть-чуть выше, как раз та самая депрессия, которую вы говорите, или апатия называется, есть такая эмоция. В словаре это называется полное безразличие, полное безразличие. Молодежь иногда путает полную апатию с пофигизмом, знаете, есть такое слово в русском языке, но оно не совсем из русского, но пофигизм, да? Вот нет, это не то же самое. Пофигизм это когда меня ничего не напрягает, я спокойно могу на ну, что хочу, на что смотреть и обращать внимание. Здесь человек опустил руки. Если честно, я таких людей часто встречаю. Я уверен, что и вы тоже иногда видите таких людей. А, сколько всего эмоций у человека, а, вы сейчас все узнаете. Сейчас, не дай бог, да. И вот апатия. Этот человек еще жив, это правда, но он уже опустил руки, он уже сдался против любой, любого, ну как говорится, отношения. Ему уже все равно, что есть, что пить, что одевать, ну и так далее. Вот. Поэтому, э, ну, я надеюсь, что к вам реже приходят такие сотрудники, либо руководить, либо э, клиенты, вот, либо друзья. Ну, такое тоже бывает, и это уже живой человек, просто ну, в такой депрессии, как вы говорите, что не дай бог. Итак, э, теперь нужно взять всем ручки, бумаги, либо в, в электронной форме, как хотите, и напишите себе пример для себя, такой просто, ну, такой для себя понятный, где когда-нибудь вы видели людей в состоянии апатии? То есть вот такое полное безразличие. Человек опустил руки. Я вам дам несколько примеров из своей жизни, а вы посмотрите, где вы видели и для себя такую заметочку, что вы понимали, о чем идет речь э, апатия. Э, например, я видел таких людей среди бомжей. Э, э, вот. Это человек, которому не все, конечно, если честно, бомжи, бомжи от бомжа отличаются. Вот. Но это чаще всего вот в таком состоянии люди находятся, не дай бог такое состояние иметь. Но вот такие люди бывают. Им, как говорится, ему все равно, что есть, что пить, что одевать, ну и так далее. Не дай бог, а, а зомби в кино видел. Ну ладно, мы же не в кино, мы в жизни. Хорошо. Кто написал для себя примерчики того, где вы видели людей в состоянии апатии, напишите, пожалуйста, плюсики в чате, что вы разобрались с этим, и мы можем двигаться дальше. В словаре написано «полное безразличие», «полное», «не пофигизм». Так, да, в кино видел, ясно. Дальше, кто еще видел? Видели, отлично. Кто еще видел? Плюсики в чате, кто видел, все хорошо. Ну, разобрались. Апатия это эмоция, ребятки, потому что это проявление душевного состояния человека. Если вы я просто ранее показывал, что такое эмоция, чуть-чуть выше. Может быть, вы позже зашли, но в целом это проявление душевного состояния человека. Поэтому людей в апатии видел в кино. Ясно, понял. <af> Хорошо. Ну и ничего. Эм, ребят, если что, я под, подсоблю, потому что я здесь уже, наверное, собаку съел на, на этой шкале тонов. Поэтому, если есть какие-то вопросы на эту тему, вы можете задавать, я могу помогать. Хорошо, молодцы за плюсики, спасибо. Я тогда двигаюсь дальше. Чуть-чуть выше апатии есть такое состояние, которое называется горе. Здесь человек что-то важное, либо ценное для себя теряет, либо потерял. Вот. может быть, такое, что он ощущает, что все, все, все, утеря. Потеря, да? Либо э, уже потерял. Это может быть близкий человек, это может быть любимое животное, это могут быть деньги, это может быть машина, квартира, не знаю, там еще что-либо, неважно что. Вот. Может быть, вы видели детей, которые там, например, хотя бы ударились и плачут. Это тоже эмоция, это горе. Кто, может, кто видел людей в горе? Ну, напишите плюсики в чате, кто видел людей в горе. Угу. Плюсики в чате, кто видел людей вот таких вот в горе. Угу. Так, хорошо, ясно, то есть видели. Не есть, конечно, хорошо, что да, плюсики, аж, аж так много сразу видели, да? Ясно, понятно. Так, наш президент горя. горе. Ну, сейчас, не дай бог, многие, если честно. Так, ну, хорошо. Владимир, Иван, вижу плюсы. Понятно. На горе, понял. Хорошо, то есть с горем вы разобрались, тогда мы двигаемся дальше. Чуть-чуть выше есть такая эмоция, очень интересная, которая называется страх. Очень прошу выключать микрофон. Так, хорошо. Отлично. Значит, страх. Мы возвращаемся к страху. Такая эмоция тоже бывает. Страх. В страхе люди всегда делают две вещи. Очень интересно. Это вообще очень интересная публика. Я прямо, знаете, ими манипулировать очень легко можно. Но если вы посмотрите сейчас в окружении, то я уверен, что сейчас в своем окружении вы видите очень часто людей в страхе. И, кстати, продавать их, ну, легко продать. Знаете почему? Потому что в страхе, ну, и ниже страха, от страха и ниже, это люди, которые на 100% лишены разумности в жизни. И они судят, принимают решения, ну, на основе своих страхов, либо чужих страхов, не принципиально. Если такой клиент у вас... Если честно, то это клиенты, чаще всего знаете кого, компании, которые называется, которая называется страховые компании. Помните, страховка. От какого слова пишется? От слова страх. И вот э, э, в слове, э, ну, как бы... В... Поэтому они и клиенты страховчиков. Они страхуют свою жизнь, свою квартиру, свою машину, чтобы с ними ничего не произошло. Чуть ли не все расходы, расход, большинство своих расходов они тратят на страховку каких-то своих вещей, жизни, ну и так далее. Вот. В страхе люди делают две вещи. Во-первых, боятся, но ну и хотят убежать, это само собой. То есть, когда вы чего-то бугаетесь, я же сам человек, тоже могу чего-то испугаться. Правильно, мы как-то отходим от этого, убегаем от этого. Это первое. И второе, что человек делает всегда в страхе, он часто врет, он постоянно врет. Я вам прямо расскажу, у меня есть такая ситуация, у меня в окружении есть человек, да даже не один, а несколько, который хронически находится в состоянии страха. Состояние страха люди это. Ну знаете, вот этот человек говорит, я не хочу есть там, я не люблю есть там, не знаю, мясо, ну, к примеру, да. И через пять минут там что-то мы разговорились на другую тему, он говорит, что, я говорю, ну вот наш шашлычок бы сейчас пойти, то все. он говорит, да, я тоже люблю наш шашлык, особенно мясо там есть. То есть, они когда раньше говорили, что не любят мясо, они врали, да? Точно. Либо сейчас они врут, неважно, когда они врут, но они постоянно врут. Потому что они боятся. В страхе люди делают всегда две вещи. Боятся и врут. Боятся, ну, в смысле хотят убежать, и врут. Вот все. У кого из вас есть друзья, знакомые, которые часто врут? А ну, плюсики в чате. Очень интересно. Плюсы в чате, у кого есть друзья и знакомые, которые часто врут? Вот часто врут. спасибо спасибо спасибо хорошо угу. у кого еще есть друзья и знакомые которые часто врут а, а теперь у меня вопрос к вам ребят кто поставил плюсики в чате а скажите мне пожалуйста почему они врут как вы думаете сейчас тоже в чате прямо можете написать по вашему мнению почему они врут «Много в долг брал и сейчас боится вернуть, да?» «Спасибо, Владимир, за комментарии. Хоть посмеемся, ученик не готов и выкручиваем». Ну да, они врут только потому, что боятся. То есть в нашем случае в долг взял боится вернуть, либо боится увидеть, встретиться с этим человеком. Да, совершенно верно. Человек с детства внушили, что если сказать правду, то будет плохо. И такое тоже бывает, если честно. Но не дай бог лучше. Вот, То есть ему внушили уже страх в жизни. Ученик не готов выкручиваться. Ну ладно. Давайте, пожалуйста, прост... доступными словами. Вот кто написал здесь оверты и висхолды. Я сейчас объясню публике, кто здесь присутствует, что такое оверт и висхолд. Но больше не используйте специальных терминов в комментариях, потому что не все люди понимают, что это, что это такое. Оверт – это действие, либо нарушение, это нарушение морального кодекса группы, либо вредоносное действие. Вот это и есть оверт, да, Висхолд, это скрытый оверт, вот, например, я поцарапал вам машину и промолчал мол, об этом, это скрытый оверт, вот и все, то есть это какие-то нехорошие дела для тех, кто не знает. Хорошо, когда человек запутался, ну да, запутался он только из-за того, что боится, кстати, по секрету вам скажу, чаще всего люди врут, ну, постоянно я говорю, врут, это потому что... Точно боятся. И поверьте мне, вы у этих людей, о которых, когда вы писали плюсик в чате, думали, вот эти, в этих людях вы увидите много страшилок. Они, может быть, не так явно видны, но вы все равно услышите, когда с ними общаетесь, много страшилок. Вот вам страх. Ээээ... Так, мы разобрались с вашими друзьями и знакомыми. Мы по... Всем понятно, надеюсь, что такое страх. Здесь не так страшно. Не такая трудная эмоция. Мы пойдем выше, чуть-чуть выше по шкале эмоциональных тонов есть такая эмоция, которая называется скрытая враждебность. Чуть-чуть более в больших деталях опишу эту, эту эмоцию, потому что э -э -э, если такой человек в вашем окружении появляется, и он мило улыбается вам в лицо, то не факт, я вам больше скажу, много шансов, что за его спиной всегда спрятан нож. И, например, если в вашей команде, или в вашей семье, или в вашем окружении есть человек, у которого хроническое эмоциональное состояние, скрытая враждебность, то ваша жизнь всегда будет американские горки, если вы этого человека не исключите из жизни. Этот человек делает все возможное, чтобы в, окружении, в его окружении все люди себя плохо чувствовали, были в страхе или ниже страха. Потому что в страхе и ниже людьми можно манипулировать, управлять как стадом. И вот скрытая враждебность делает все возможное, чтобы ну, люди в скрытой враждебности, и женщины, и мужчины, неважно, могут опустить людей вниз туда и манипулировать ими как стадом. Понимаете, такое бывает. И таких людей, такие люди тоже существуют. Примерно их 20% населения, кстати. Вот. И вот если в вашей команде появился один такой человек, скрытая враждебность, один, достаточно одного. Он как, знаете, как червячок в яблоке, который находится, вот он, яблоко вроде целое, но оно как-то начинает увядать, уменьшаться, как-то разваливаться, да. Это говорит о том, что внутри кто-то берет и разрушает это. Так, антисоциальная личность, да, точно, постоянно врала родителям, потому что боялась их, ну да, спасибо за комментарий. Да, скрытая враждебность, если честно, скрытая враждебность, это люди очень интересные, да, это антисоциальные личности, но кто не был у нас на вебинаре, по причине, по... у нас был такой интересный вебинар, называется... назывался «Причина подавления», вот, э -э кто не был, я пару характеристик такой личности расскажу. Эти люди, это люди, которые всегда говорят об общениями, всем известным, все знают, все женщины пи пи пи пи либо все мужчины пи-пи-пи-пи-пи, либо все, там, все все в правительстве такие-то, такие-то, ну и так далее. Они обобщают. Да? Эти люди, которые всегда любят подавлять, обесценивать, критиковать, прямо унижать людей, это люди, которые... Могут улыбаться вам в лицо, но, как всегда, за спиной спрятан нож. Эти люди, в окружении которых вы всегда чувствуете себя дискомфортно. Вам вроде хорошо, но плохо. Понимаете? Эти люди в окружении, если мы находимся в окружении этих людей, у нас всегда, ну, все плохо в жизни происходит, понимаете? И вроде ты пообщался с таким человеком, вроде все хорошо, но все равно плохо, в конце концов. Вот, поэтому есть еще много характеристик, всего 12 такой личности, там есть больше деталей по этому поводу. Если нужно будет, попросите Дмитрия, который находится сейчас на этом вебинаре, он сможет вам скинуть видео на запись этого вебинара, и вы посмотрите, пересмотрите это, эти детали. Но в целом, как бы, это личность, которую нельзя держать в окружении, в команде, в клиентах. Вот я дам пример из клиентов. У меня был один такой клиент, знакомый, который, я когда-то продавал окна, и он пришел ко мне, говорит, хочу купить у тебя окна. Он Я ему продал, конечно, вот, и первый его заказ был какой-то, я не помню, что-то проблема была какая-то, то ли цвет не то, то ли еще что-то. Вот Второй заказ, он ко мне пришел, опять что-то там произошло. В процессе езды, перевозки окна поцарапались, не знаю почему, но только у него торапались окна. Вот И третий раз, когда я уже понял, что как бы, ну, люди-то разные в его случае, я исключил его, и когда он пришел ко мне, и сказал, вот я хочу еще у тебя что-то заказать, я ему сказал, слушай, я тебе скажу компанию, покажу, где она находится, которая э, тоже делает хорошие окна. Вот. И я направил их, знаете, кому? К своим конкурентам. На, и помучитесь, пожалуйста. Вот. Поэтому... Кто из вас, хочу спросить у вас, кто из вас видел таких людей, либо сейчас замечает такого человека в своем окружении? Пожалуйста, плюсики в чате. Ясно, спасибо. Угу. Иван, аж пятерых аж нашел. Ясно. Так, у нас есть гости, я вижу, гости тоже плюсики ставят. Угу. Понял. Понял. Ну и что, такие люди, кстати, среди клиентов могут быть такие, что... Кстати, пока вы пишете плюс, что я надеюсь, что вы видели таких клиентов скрытой враждебности, от которых вот больше расхода, чем дохода. Надеюсь, вы видели таких вот. Ну, не дай бог, но такое случается. Есть клиенты, которым, например, вот когда я продавал окна, нужно было вот, например, мы на одном окне зарабатывали 20 евро, а нужно было три раза к нему поехать и потратить 30 евро на поездку, на бензин там еще на что-либо. То есть клиенты, которые тратят твое внимание, нервы, все остальное больше, чем ты зарабатываешь на этом. Поэтому, ну вот, вот это и есть скрытая враждебность. Так, связь хорошая, отлично, двигаемся дальше скажите мне пожалуйста кто нашел таких людей в своем окружении в скрытой враждебности напишите плюсики в чате чтобы я видел что вы понимаете о чем идет речь плюсики в чате кто видел людей в скрытой враждебности либо имел дело с, с такими людьми иван я уже понял елена иван олеся Слава, спасибо наталья спасибо Спасибо вам всем за подтверждение. Итак, давайте перейдем дальше. Скрытая враждебность, надеюсь, всем понятно. Мы двигаемся дальше. Чуть-чуть выше, чем скрытая враждебность, есть такая эмоция, которая называется гнев. Гнев, это, я еще называю это открытая враждебность. То есть это четко, видно, понятно. Ну, если среди вас есть мужчины, ребят, мужчины, дрались какими-то другими мужчинами, мальчиками, не знаю, в детстве или сейчас, было такое, что дрались с кем-то? Вот. Если было, то напишите плюсики в чате, что было, ну, либо плюсик просто, да, было. Дрались с кем-то? Вот это и называется скрытой враждебностью, э, открытой враждебностью, гневом. Девчонки, били тарелки. Ссорились с кем-то, рвали волосы другим девочкам, это тоже гнев. То есть даже, Тут даже долго объяснять не надо, Октавиана, Александра. Ага, то есть все понятно, гнев это открыто, то есть он бьет, разрушает, там ломает, ну, вот. вот такие люди бывают. Ну, надеюсь, вы понимаете, что, ну, как бы, зачем тарелка, в мозг. ага, можно и по морде дать, да, Понял. Ясно, то есть для вас понятно, что такое гнев, вот такое бывает, такие люди бывают, хорошо, что вы это все видите. Итак, тогда мы двигаемся дальше, мы с гневом разобрались. Следующая эмоция, есть такая эмоция, которая называется антагонизм. В словаре написано, что это непримиримое противоречие. Как это выглядит в жизни? Например, ты ему, ты ему говоришь «доброе утро», а он тебе говорит «ничего в нем доброго». Ну, говоришь, смотри какие классные красивые обои на стене Ой, я покрасивее видела или там например говоришь идем посмотрим интересный фильм о это только интересные фильмы хочет смотреть кто видел таких людей либо в такой эмоции был сам плюсики в чате постоянно противоречит вот, вот знаете есть такие клиенты которые всегда спорят это о них очень много, ясно. Ну да, есть такие клиенты, это же продажи, мы же все равно с людьми работаем. Да, круто, круто, спасибо за плюсики. Вот, да, есть такие люди, антагонизм называется, они постоянно спорят, гневы, ну, они не это не гнев их, но он, он более умеренный такой, гнев, они, они не дают по морде, так сказать, вот, но всегда такие на пути. Да, такие люди бывают, ну, ничего. Я вам больше скажу, очень интересно им продавать. Знаете, это люди, которым продавать можно прям, прям идеально. Я даже сразу вам покажу, как им надо продавать, чтобы вы не тратили долго времени и не ждали этого интересного момента. У меня был один студент, это руководитель одной из компаний Молдовы, я не буду назвать имена, это будет неправильно. И вот этот студент сидит передо мной, и я вижу, что он что-то не понимает. У меня просто по образованию, я когда смотрю на человека, я могу видеть, что он не понял, что он с чем-то не разбирается, когда изучает что-то. И я вижу, смотрю на него и вижу, что у него что-то не понятое я говорю, Иван его зовут, я говорю, Ион его зовут, у нас такое молдавское имя он есть, вот э, я ему говорю, он слушай, надо открыть словарь и посмотреть слово там, разобраться, ты же там что-то не понимаешь, он говорит, что э, я дурак, что я слова не понимаю. И я понял, в чем, о чем идет речь. И он дальше изучает, он говорит, что ты мне даешь словари. Он дальше изучает, изучает. И я снова вижу то же самое. я ему, возвращаюсь уже к обратному, говорю, слушай, и он, зачем тебе открывать словарь? Зачем тебе смотреть эти слова? Встай так, читай дальше. А помните, он всегда противоречит. Знаете, что он мне говорит? Ты что, хочешь, чтобы я дураком был? Чтобы я тут ничего не понял? Чтобы я тут сто лет учился? Ну, дай мне словарь, я посмотрю. Понимаете? То есть, это ну, это противоречит. Он всегда противоречит. Всегда противоречит. ему И для того, чтобы им продать, нужно предложить обратное. То есть, если вы хотите заключить контракт с человеком, который постоянно противоречие, то есть вы заметили, что это антагонизм, то в этом случае вам нужно ему предложить обратно. То есть, если я правильно понимаю, мы сегодня не заключим контракт. Или, если я правильно понимаю, вам не надо это покупать там. Вы, вы не будете это покупать. Ну и так далее. И если этот человек в постоянном противоречии, то он -про предлагает обратно. Нет, нет, -не", он говорит, я куплю, но. Ну и так далее. Они объясняют, почему они все-таки купят. Дух противоречия достают морально. Ну да, я леси согласен, им продавать легче. Да, потому что надо уметь их увидеть, очень важно сначала увидеть их, что они противоречат постоянно, им предложить обратно. И они покупают, с ними легко разобраться. Это такой секрет для вас, потому что некоторые продавцы, знаете, что делают? Они начинают это улаживать, как-то договариваться с ними, объяснять им, почему это все-таки стоит этих денег. Либо, если в команде такой человек э, работает, то в этом случае ему нужно объяснить, почему это, и он все равно будет не согласен, он все равно будет противоречить, ну и так далее. Да. Вот. Но это, еще раз напоминаю, это постоянное противоречие, то есть он отсюда не выходит, он всю жизнь тут, кто-то хочет Могу? Могу дать подтверждение? Да, Анатолий, пожалуйста. Ага. А, ну, есть, мы как-то проводили такие даже ну сколько я тоже много продаю и в продажах есть такой момент когда вот ты а, к примеру говоришь врачу например или там нет таксисту там говоришь ой таксисты сейчас мало зарабатывают а вы, у вас там бензин подорожал там и так далее они наоборот начинают защищать они начинают допустим ну не только таксисты все люди начинают защищать да ты что да я таксист да я нормально а когда я ты, а когда ты говоришь а когда наоборот говоришь «О, таксист, так это ж круто таксист, сейчас вообще такси вообще круто рубят, и вообще зарабатывают очень много, ой, да вы что, времена не те». То есть получается, что тоже идет в... постоянно какое-то «нет, не согласен». То есть ты ему говоришь, да. Вот, да. вот этот вот момент уже существует. Да. да, совершенно верно. Именно так, спасибо за подтверждение, Анатолий. Значит, мы вот сейчас прошли, дошли до такого уровня, вот видите, у нас тут на, на, на экране есть, на, на слайде есть полосочка. А вот до сих пор у нас были все плохие эмоции. Здесь, человек, здесь о, есть горе, здесь обманы, здесь враждебность, здесь за это людей не хвалят, если честно, за такие дела, ну и так далее. Следующая эмоция, она тоже чуть-чуть не совсем хорошая, но она просто пограничная. Вот Это просто граница, которая разделяет плохое и хорошее. Вот. И вот следующая эмоция, которую вы сейчас увидите на шкале эмоциональных тонов, это скука. Здесь, вот. в скуке, ну, как бы, я даю пример такой очень простой из школы детям. И дам вам тогда и вам, потому что вы тоже школьники, знаете, о чем идет речь. Вот очень прошу выключать микрофончики. Дам пример из школы, например, ученик сидит за партой, зевает, смотрит на часы, на парту, на учителя, как на парту. Дома будет смотреть сериал, 10927 серию. О боже, как люди смотрят. Но будет досматривать, весь, больше нечего смотреть. Вот видите, я сам принял эту эмоцию. Вот, это скука. Вот, Это неплохие люди, если честно, с ними уже легче договариваться. Ну и такие люди тоже бывают, вот такая скука бывает. Я думаю, кстати, кто из вас видел людей в таком состоянии, либо сам был в таком состоянии когда-нибудь, плюсы в чате, пожалуйста. Кто видел людей э, вот вот таких вот скуки, либо сам когда-то скучал. Ну, мы все люди и все могут, можем испытывать все эти эмоции. Угу. Так, хорошо, молодцы. То есть, понимаете, что было такое, либо сами были в этом. Ясно. То есть, со сколько мы плюс-минус разобрались. Тогда мы двинемся дальше. Угу, так и есть. А, отлично. Не видели. Наталья не видела. Минус. Понял. Ну, люди разные. Никогда не скучала на Наталья. Ну, хорошо. Двигаемся дальше. Значит, следующая эмоция после скуки, чуть-чуть выше, чем скука, называется консерватизм. Консерватизм – это такая эмоция, где, я еще называю это серьезность такая, да, где люди любят цифрами. Если мы посмотрим в словаре, то там написано это «приверженцы старого». Они любят слушать только старую музыку, смотреть старые передачи, старые фильмы. А раньше, вот они всегда говорят, что раньше было круто, сейчас так себе, а будет вообще плохо. Ну вот, это их такая идея, и если честно, таких людей берут, знаете, в какие, на какие должности? Ну, например, в банке, там, где кредитный отдел, вот кто из вас пробовал брать кредит, и все, что от вас требовали, это документы на квартиру, на машину, на детей, на родителей, ну и так далее, для того, чтобы э ну, вы доказали о том, даже план о том, как вы вернете этот кредит, для того, чтобы вы это доказали. Так обучают... В этих отделах, вот в таком состоянии быть людям, это им так надо быть. Потому что по-другому они бы наделали бы, ну, если бы они, если честно, были ниже эмоциями, то вообще там они бы наделали кучу ошибок. Вот. Э, скажите мне, пожалуйста, кто видел людей в консерватизме когда-нибудь, либо сам был в этом? Да, не приемлют новое, можно так сказать. Вот. Угу, спасибо за плюсики. Хорошо, бывало такое, ну и сам можешь попасть в такое состояние, ну там, рассудить, я еще называю такая рассудительность, почему, как, такая серьезность, да, директоров я очень часто встречаю в таком состоянии, но это неплохая эмоция, это не самое, правильно сказать, это не, уже не из плохих эмоций, это уже более-менее нормально, видела, видели, да, понятно, значит, мы пойдем выше, Чуть-чуть выше, чем консерватизм, есть такое эмоциональное состояние, которое называется сильный интерес. То есть человек в чем-то заинтересован. Ну, например, ну, вы видите картинку на экране, там очень ярко выражено, как выглядит сильный интерес в жизни. Вот. Но в целом сильный интерес – это интерес, когда вот он, вот он исходит от тебя. Да? То есть я дам пример, который даю тоже деткам. Ну, с деткам. Я лекции антинаркотически провожу для детей с 7 класса вверх. То есть до 7 не проводим, слишком маленькие. И вот детям дают такой пример. Например, есть у нас две девочки. Ну, среди вас тоже есть девочки. Возьмем две девочки. Например, одну зовут Наталья, другую зовут Юлия. И вот Наталья звонит Юлии сегодня вечером. и говорит, Ната Юлия, знаешь, кого я сегодня видела? Ну Юлия спрашивает, кого? А Наталья говорит, не могу сейчас говорить, потом скажу. И кладет трубку. Как вы думаете, в каком стане будет гулять Юлия сегодня вечером? Вот это есть сильный интерес. Я... Кто из вас смотрел интересные фильмы? Это сильный интерес. Кто из вас смотрел какие-то э, интересные, играл в интересные игры? Это сильный интерес. Кто из вас, очень прошу выключать микрофоны, да, либо я вам буду выключать. Кто из вас смотрел какие-то, э, не знаю, там, читал какие-то интересные книги, это все сильный интерес. Скажите мне, пожалуйста, кто видел людей в таком состоянии, либо сам был в таком, ощущал, что был в таком состоянии в жизни? Плюсики в чате, для кого все ясно? Для кого все ясно, пишите плюсики в чате, в чате чтобы было понятно. Чтобы мы могли двигаться дальше. Так, заинтриговавшаяся. Ну, что-то типа этого, похоже на это, видела. Ясно. Спасибо за плюсики, ребята и девчата. Угу. Хорошо, и за равно тоже, его. То есть, ну, плюс-минус понятно, что, та, что как. Значит, мы тогда двигаемся дальше, выше сильного интереса. Есть такая эмоция, которая называется радость. Уже, уже очень классная эмоция. Я... Да, прошу выключать микрофон, ребят. Кто сейчас подключается, очень прошу. Либо я буду выключать вам сам. Угу, спасибо. Значит, следующая эмоция ⁇ это радость. Радость. Здесь человек веселится, радуется, счастлив, у него все хорошо в жизни. Ну вот у вас есть картинка на экране, вы можете увидеть ребенка. Кстати, дети ⁇ это те, это те существа. Которые редко одевают социальные маски и которые, которые часто показывают свое истинное лицо. То есть они не скрывают свою эмоцию, радуется, радуются, радуются, плачут, плачут. И это не. Хотя ну вот моя дочка уже вот ей два с года, и она изображает плач для того, чтобы родители среагировали на эту эмоцию и что-то ей там может быть по ее желанию дали знаете как это произошло она увидела у других детей в садике там либо на улице во дворе когда дети просят там что-то от своих родителей и плачут и те дают и она и прям видно она плачет но слез нет знаете вот это называется социальная маска дети тяжело, детям тяжело спрятать социальную маску они ее не могут прям реально Прям реально-реально одеть. Прям видно-видно, что это не, как бы не настоящая плач, ну и так далее. Кто из вас видел людей в таком состоянии? Кто сам любит радоваться, веселиться? Кто положительный человек? А ну плюсики в чате. Плюсики в чате для тех, кто любит радоваться, веселиться. Видел людей, которые радуются, веселятся. Ну, я рад, что у вас так много. Да, хорошо, молодцы, плюсы все, прямо куча плюсов там, Слава, спасибо, Елена, Анастасия… Александра, спасибо за плюсы, вы молодцы, что вы любите радоваться, веселиться. Среди гагаузов, кстати, вот я вижу много гагаузов тут, прям много людей, которые любят порадоваться, повеселиться. Прям молодцы. Хорошо, но, кстати, я вам больше скажу, и в России таких людей много, и в Молдове таких вообще людей много. Ну ладно, мы двигаемся, то есть э, с радостью все понятно, мы двигаемся дальше, чуть-чуть выше радости, так, что тут, ага. Чуть-чуть выше радости у нас есть такая эмоция, которая называется энтузиазм. Энтузиазм – это наивысший подъем эмоций, тот, который может испытывать человек ну, вот, в этой жизни. Как то происходит, ну, как это выглядит, я еще называю это радость победы. То есть радость, вот, вот где вы побеждали. Кто из вас когда-нибудь в жизни побеждал в каких-то олимпиадах, конкурсах, чемпионатах? А ну, напишите плюсы в чате. Вот кто из вас побеждал в олимпиадах, конкурсах, чемпионатах? Прямо испытывал такое. Вот кто испытывал такое? Круто, круто, рад, рад, что вас не так мало. Круто в конкурсах, чемпионатах, олимпиадах. Неважно где, побеждал, прям первое место занимал. Октавиан, Ина, Мариана, Елена, Олеся, Иван. Ну прям молодцы. Александра, круто. Так вот, надеюсь, вам понятно, я уверен, что вам понятно, что такое энтузиазм. Потому что для того, чтобы добиться такого, такой эмоции, нужно много пахать, много чего-то стремиться к какой-то цели. Вот пашешь, пашешь, бьешься бьешься, пока не добьешься какой-то цели. Когда добиваешься, ты испытываешь тот самый энтузиазм, который виден на вашей картинке тут э, в, на моей картинке для вас. Ага, то есть Наталья тоже понимает, Анатолий что-то печатает, тоже ну, понимает. Вот. Хорошо, вот это и есть энтузиазм. Вот это и есть та самая победа. Я называю это радость победы. Это не просто я веселюсь на свадьбе, на, на, на каком-то другом мероприятии. Нет. Это даже круче, чем радость. Кто из вас согласен, что энтузиазм еще круче, чем радость? А ну, плюсики в чате, кто согласен с этим? Что энтузиазм круче чем радость угу, спасибо спасибо всем отлично отлично да энтузиазм прям в разы круче кто кто пробовал бился пробивался я уверен что кто был спортсменом кто занимался спортом кто бился знаете как спортсмену надо много пахать завоевать какую-то золотую медаль даже в стране надо много пахать поэтому они знают что надо биться биться несмотря ни на что чтобы пробиться и добиться какого-то ну какой-то медали какого-то первого места еще чего-либо так кто-то тут к нам приезжала 105 кратно кратная чемпионка мира по плаванию она говорила что эти победы потом стали обыденностью почему-то почему? обыденностью почему а наверное тут должна была быть точка. Почему? Потому что эта трехкратная чемпионка, для нее это было уже не, была уже не победой. Потому что следующие победы после этой, ей надо было ставить более крутую ступень, на более высокий уровень идти. Поэтому для нее это было уже не победой, а уже было какой-то радостью, или, не знаю, сильным интересом, но уже не победой, понимаете? То есть к этому надо долго стремиться. Если она, например, чемпионка, вот, и для нее эта победа прям достижимо легко, то да. Да, для нее это вот, вот так. чемпионка. чемпионка? Я верю, Анатолий, я верю. Но это, это, не говорит, это не говорит о том, что ей эти победы достиг, до, ну, доводились всегда тяжело. Это говорит о том, что да, она стоп-пятькратная. Не факт, есть люди эти талантливые просто тупо талант не тупо они талантливые знаете вот они настолько талантливые что они могут быть 105 раз 125 раз э, чемпионами но это для них вот так легко а хотя для многих это вау как тяжело такое бывает вот теперь перед вами вот шкала эмоциональных тонов вот, мы выше, кстати, высшие эмоции тоже есть, но э, мы туда пойти идти не, не будем, нам достаточно того, что мы сейчас видим перед вами, и ниже эмоций есть, но об этом не, не сегодняшняя тема. Вот, эту шкалу эмоциональных тонов когда-то давно изобрел и четко расписал американский ученый, э, которого зовут Рон Хаббард, вот, автор шкалы эмоциональных тонов, он ее изобрел, расписал ну и так далее, э, показал. И сейчас у нас будет для вас практическое задание. Перед вами сейчас находится 6 таких вот эмоций. Я прошу вас в чате написать, напротив, вот пишите цифру в чате сейчас. И эмоцию, цифра и эмоция, цифра и эмоция, цифра и эмоция. Распишите, это для каждого из вас такое небольшое практическое задание, чтобы вы немного еще лучше могли разбираться в людях. Пожалуйста, для вас задание, а потом я вам покажу, обязательно дам ответ, правильный, верный ответ на все эти картинки, так сказать. Да? Ожидаю от вас вот цифра. Эмоция, то есть, вот, на которой находится эта эмоция, да. И как называется эта эмоция? Один, два, три, шесть, шесть. Это практическое задание для каждого, да. Первое, второе, удивление, третье, радость, четвертое, презрение. Я хочу, чтобы вы прошу, чтобы вы использовали эмоции, которые находятся на шкале эмоциональных тонов. Все эти эмоции, которые вы видите здесь, есть на шкале эмоциональных тонов. Все. Все картинки, которые вы видите, есть на шкале эмоциональных тонов. Я не прошу выдумывать или думать так, как вы думаете. А вот шкала эмоциональных тонов с левой стороны, с правой стороны у вас картинки. Пожалуйста. Я вам даже попробую сделать покрупнее. Сейчас попробую. Вот так, наверное. Вот, пожалуйста. Да, я вам больше скажу, что с помощью этой, этой шкалы эмоциональных тонов я ну, просто разрулил многие вещи в своей жизни. И кто сейчас пишет, прям рекомендую подумать и посмотрите. Посмотрите на свое окружение, обратите внимание, кто в каком состоянии, потому что так можно предсказывать поведение любого человека, в том числе и клиента, в том числе и члена команды в том числе и жены мужа, кто еще не женат, либо не замужем, то же самое. Вот. Я вам дам сейчас интересный совет для тех, кто отбирает себе в команду людей, потому что по шкале эмоциональных тонов можно отобрать еще и людей в команду. Как? Сейчас объясню. Пока жду от вас ответов, пишите плюсы, уже не плюсы, а просто... Название эмоций напротив каждой цифры. Цифра и эмоция, цифра и эмоции. Используя шкалу эмоциональных тонов, которая находится прямо у вас тоже перед, перед вами. Картинка. Большое спасибо тем, кто уже отвечает. Так. Я не вижу. Что вы не видите, Александра? Пишите, что вы не видите, чтобы не было понятно. Что не видите, дам картинку. Ага. Так, горе, сильный интерес, радость. Владимир, картинки. Да, я возвращаю вам картинки, возвращаю, возвращаю. Сейчас еще раз текущего слайда покажу. Большой. Вот, пожалуйста, смотрите. Если у кого-то есть сейчас вопросы, пока все остальные пишут, вы можете его задать, я обязательно вам прямо сейчас отвечу. Вы можете включить микрофон, потому что я не читаю. Вот, я вам включил картинку. Вот. Можете включить микрофон и задать мне вопрос, который, ну, может, что-то непонятно вам. Да, здесь как бы простые эмоции, но Нет, многие люди делают тут ошибки. Я вам тогда, пока вы пишете, проясню еще раз, что... ага. Так, Для уже Александра... отвечаете, да? Хорошо, посмотрим. Для Александра, тем, кто не видит, скинул картиночку в чат. Да, можно и так. Александра, посмотри, пожалуйста, картинку в чате. А я сейчас увеличу обратно, верну картинку, ребята. Давайте еще минутку, еще минутку, и мы продолжим. Потому что об этом еще много чего есть. Пописать вам. Да? Выключает микрофоны, либо задает вопрос. Кто сейчас подключился, может задать вопрос. Вопрос от моего знакомого. Да? Он был здесь. Он говорит, мы учили, что эмоций всего 5. А не так много, а все остальное это состояние. Что вы ответите ага. на это? Эмоции это проявление душевного состояния человека. Вот. И все, больше ничего. Ну, он вот говорит, что я... апатия это состояние. Он говорит так, что апатия это состояние, это не эмоции. Ну, вот, пусть например, говорит, он. Ему просто нужно посмотреть словарик, посмотреть, что такое эмоции, что такое состояние. Все. И радость, типа, это тоже состояние, это не эмоции. Ну Я услышал его, ну, такое бывает, идеи такие бывают. Это просто непонятые слова, Анатолий, все очень просто. Человек не обязан знать все слова в словаре, но прояснять их есть смысл, поэтому я всегда стараюсь давать дефиницию слова, важных слов из своего вебинара прямо в начале, поэтому я их давал. Хорошо, ребятки, я выхожу отсюда. Так, я посмотрю, что вы тут написали. Гнев, страх. Так, а ну давайте я сам гляну. Да. радость. Ну ладно, ребятки, я не буду как-то ну, оценивать, либо обесценивать как-то вот ваши Ваше мнение, я вам покажу, как есть, как правильно, чтобы вы сами могли знать на будущее. Вот. И если вдруг вы где-то заметили, что чуть-чуть что-то не так получилось, либо вы думали по-другому, чем есть, то ну, не, не, не столь принципиально, просто если для того, чтобы вы что-то не понимали, берите словарик, открывайте словарик, смотрите каждую это, из этих эмоций, а я вам скину... Э, Скину обязательно вот в вот эту презентацию, вы сможете ее обязательно посмотреть. Вот ответы на, на это задание, прямо сейчас открываю их. Пожалуйста. Первое ⁇ это горе. Второе ⁇ это сильный интерес. Третье ⁇ это скрытая враждебность. Кстати, обращу внимание, многие из вас была такая ошибочка. Если скрыто, вот вы возьмете картинку скрытой враждебности, и закройте лицо, он вроде улыбается, же правильно? Вот, если вы прикроете ему рот и посмотрите только на глаза, то вы видите, что глаза у него злые. Он вроде улыбается, но он злой. Четвертое – это антагонизм, видите, он вообще что-то ему не нравится, да? Пятое – это гнев, он такой вот, да. Шестое – это страх, ну страх вообще очень сильно заметен, но это по моему мнению, конечно, сильно, сильно заметен, но у каждого свое. Не принципиально. Если вы сделали где-то ошибку, вы не переживайте. Главное, вы попытались, вы попробовали. И теперь на будущее будете это понимать лучше. А, несколько деталей по этому поводу. Хочу. Да, кто-то хочет задавать вопрос. Задать вопрос кто-то хочет. Хорошо. Радость, антагонизм. Пятая враждебность. Нет, пятая не враждебность. Точно. Третья это враждебность. Видите, как. Вот тяжело, тяжелее распознать скрытую враждебность. Знаете почему? Вот Актовиан написал, молодец. Вот, э, потому что э, скрытая враждебность это та эмоция, которая э, часто скрыва, ну, как бы скрывается под, под с радостью, либо какими-то другими эмоциями. Ну, молодец, отлично. Все, хорошо. Расскажите мне, пожалуйста, я хочу сделать сейчас остановочку и хочу узнать, есть ли кто-то, кто хочет задать мне сейчас вопрос на эту тему, чтобы я знал, могу ли я двигаться дальше, либо мы пойдем, либо еще что-то надо разобрать. Пожалуйста, вопросы и ответы. На, ну, буквально на 2-3 минуты. Есть ли вопросы по шкале тонов сейчас? шкале эмоциональных тонов. Так, ну что? Так, ошиблась, нет вопросов, у Ивана вопросов нету. Ну хорошо, тогда двигаемся дальше. Значит, смотрите, по поводу команды, как отбирать людей в команду. Есть такая штука, которая называется, вот эмоции, если вы заметили, есть как у человека, так и у группы людей. То есть, например, я просто замечаю свои, все понятно, понятно. Значит, смотрите, я замечаю, что захожу в какой-то отдел продаж, и смотрю, такое затишье, тишина, вроде работает, но полная апатия. Понимаете, вот, вот оставьте меня в покое, я жить не хочу. Может, что типа этого, да? Либо мне ничего не хочу, не давайте мне ничего, я ничего делать не буду. Вот это называется апатия. Вот. Может, замечали, что прям весь вот настолько сильно заразна эта эмоция, что вот все, кто в одном офисе сидят, все в такой эмоции находятся. А есть коллективы, когда заходишь, и прям какое-то движение постоянно, какие-то изменения, что-то там происходит. И это уже эмоции более высокого, так сказать, характера. Вот. Поэтому, когда вы отбираете людей в команду, вам нужно определить эмоциональное состояние вашей группы. То есть, вот в, какой группе, в каком состоянии находится ваша команда, компания, семья, может быть. Либо вы лично, если вы выбираете себе жену или мужа. И, к примеру, я сейчас выдумываю ситуацию, но, к примеру, вы решили, вам, по вашему мнению, вы решили, что антагонизм, к примеру, это ваше хроническое эмоциональное состояние. Ну, такое бывает. Вот. Я сейчас выделю это. Вот он, антагонизм. И, само собой, после того, как вы узнали шкалу эмоциональных тонов, вы понимаете, что вам нужен человек поближе, получше, посчастливее, чем вы. Ну, потому что это так и есть. Эмоция заразна, если вы выбираете себя себе поближе человека в семью, в команду, людей более счастливых, то само собой они вас подтянут. Но один не может потянуть целую, прям много людей сразу. Вот. И одновременно вы сможете, и, например, вы взяли человека, не знаю, в радости. То знаете, что произойдет через некоторое время? Вы встретитесь с, этой, с, этой, с этим человеком, где-то вас поднимет в консерватизм, а его опустит в консерватизм. И через некоторое время вы будете в одном эмоциональном состоянии. Вот и все. Если, например, я видел такую ситуацию, когда муж берет, вот он такой вот в сильном интересе, берет жены, человек... Кто-то хочет задать вопрос? Отключите, пожалуйста, микрофон, кто сейчас подключился. Спасибо. Значит, если, например, человек, ну не знаю, муж берет или жена берет в мужья... Человека в страхе, мужа в страхе, то через некоторое время, да, она поднимется, но его напустится, понимаете? А вы знаете, подняться по шкале тонов не так просто. Я имею в виду хронически. А вот вытащить человека из страха, то тоже не так просто. А этот человек выйдет вам мозг, понимаете? Потому что там будет куча страхов. Поэтому лучше всего брать в команду людей, которые находятся плюс-минус в вашем состоянии. Что значит плюс-минус? Плюс-минус на полтона. Видите, антагонизм это 2.0, значит скука в скуке, либо в гневе. Вот самое худшее, что вы можете взять, если вы ваша группа в антагонизме, то в скуке или в гневе. Конечно, лучше в скуке, они хоть чуть-чуть вас чуть-чуть поправят. Потому что если вы возьмете в радости человека, вы ему сделаете только сами хуже. Да? Конечно, вы можете взять в радость человека, но вы теперь не сможете сказать, что я не знала или не знал. Знаете почему? Потому что вы знаете, что вы сделаете хуже этому человеку, если вы в плохом состоянии поднимете и возьмете его. Или может быть наоборот, что вы сделаете себя хуже, если возьмете в команду человека в страхе. Вот вы в антагонизме, ваша группа в антагонизме, а вы возьмете человека в страх. Вы знаете, что он опустит вашу группу, прям всю группу, в большинстве своем, с кем этот человек будет общаться. Ну и все. Ну и кино закончилось, вот. Что еще хочу А, по поводу болезней. Кто согласен, что на шкале эмоциональных тонов как-то есть еще и болезни, как они тут соотносятся с болезнями? Кто-то согласен с этим, что болезни и шкала эмоциональных тонов что-то имеет общее? Кто согласен, плюсы в чате? Кто не согласен, минусы в чате? Угу. Спасибо, девочки. Елена, Олеся, Александра, спасибо. мариану спасибо. Иван, молодец, спасибо. Елена, спасибо. Анастасия, спасибо. Угу. То есть, как-то эмоции все-таки имеют дело со шкалой эмоциональных тонов. Понимаете, да? Ну, хорошо. Хорошо. Значит, смотрите. Да, это так. Как вы думаете, кто может мне ответить сейчас, с какой эмоции человек начинает, вот какой эмоции человек начинает вот болеть часто? Вот где, где такое вот начало болезни? В какой эмоции? Я вам покажу сейчас картинку, чтобы вы видели ее. Да? Да, с какой эмоции человек начинает болеть, как вы думаете? По вашему мнению? Можно просто цифру эмоций писать, не обязательно название эмоций, чтобы быстрее. Гнев и страх, обида, злость. Злость – это тоже гнев. Хорошо. 5. Что значит 5? На шкале эмоциональных тонов нету цифры 5. Страх. А теперь секретная информация. Вы, конечно, пишите, я вам скажу секретную информацию. Люди начинают болеть из антагонизма вниз. Помните, я вам говорил, что пограничное состояние – это скука. Все болезни проходят, приходят от нефиг делать. Как говорят, знаете, все проблемы приходят от нефиг делать. В антагонизме у людей чаще всего болит вот эта часть тела – голова. Я часто встречаю, не все, но есть преподаватели, часто у которых болит голова. И, они, и очень много преподавателей, кстати, находятся в антагонизме. Гнев. Ну, гнев вот находится вот от шеи до пояса, вот эти болезни болят, я говорю о хронических болезнях, это не на время, там человек болел, заболел, выздоровел, да, а это хронически, он постоянно этими болезнями болеет. Например, я язва желудка, все врачи всегда говорят, что это из-за нервов, там сердце. Ну и так далее. Знаете, что говорят врачи людям в гневе, которые, ну у которых болит сердце. Они говорят, вам нужно поспокойнее быть, тише, не нервничать. Они говорят, вам надо быть скуки. Надеюсь, вы такое замечали. Вот. А Вскрытая враждебности болезни, хронические болезни. Это вот от начала пояса до начала ног. Вот есть болезни как спереди, так и сзади. Вот я не буду вам объяснять, какие есть болезни у мужчин и у женщин. Я говорю о хронических болезнях, не те, которые вот у меня там был геморрой, сейчас я его вылечил, к примеру, да, я так не буду жестко вам давать бол... совсем трудные болезни, но вот, ну вот я не об этом, да, то есть они постоянно появляются, да, вот это и есть скрытая враждебность, вот. Кстати, все геи и лесбиянки, если они настоящие, это не те, которые я ради пиара, а геи или лесбиянка. А, потому что они считают, что да, они геи и лесбиянки, находятся в скрытой враждебности. Нетрадиционной сексуальной ори ориентации. Давайте так. Вот. Все, что ниже страха, там, там болезни, знаете, человек вот насколько умнее, настолько и больше болезни он знает. И болеет ими, знаете. Я видел людей, которые настолько. Вот они прочитали про болезнь и решили, что они этим болеют. <с> ну, прям реально я видел таких людей. Я а знаю. Вопрос, таких... А почему, почему некоторые да? свекрови и тещи находятся в скрытой враждебности к своим зятьям и этим. Вот с чем это связано? Не знаю. <с> <Нет>, Просто <с> Я не знаю, у каждого есть своя причина. Но вы берите во внимание, что это должно быть хроническое, то есть человек постоянно в таком состоянии. Если он по отношению только к одному человеку, только одному человеку, э, хронически относится э, вот так вот, то это чуть-чуть из другой области, из другой оперы. Вот. А если он, э, ну, она или он, я не знаю, ну, она, тещи такие, вот, или в крови такие э, то в этом случае, если это постоянно, и ко всем, то есть человек всегда... Вот у него вот такое отношение ко всем, то в этом случае это скрытая враждебность. Не, ну вот, вот эти указ... многочисленные анекдоты. Вот эти многочисленные анекдоты, там они же не просто так рождаются, правильно же? Ну, вот. ладно, это ж характеризует, характеризует определенное, скажем так, это достаточно частое явление, в, вот, когда не ладят просто. Ну, смотрите, Анатолий, берите во внимание, что есть генетическая сущность, мы такая, я так называю, да, которая, которая ну, развивает нас, да. И которая передается от мужа ну, к детям, от мамы, от мамы к родителям, от, ой, наоборот, от родителей к детям, от их детям к их детям, ну и так далее. Да? И Если воспитание было такое, например, там, так было в их детстве, то может быть просто дра драматизация этого. Понимаете? То есть не обязательно человек такой, вот он в скрытой враждебности. Нет, это драматизирует свое прошлое, так было у него в жизни, такое бывало. Ну, вот, вот он, вот это и есть драматизация. Я не знаю, у каждого, у каждого человека по-своему. Я, например, с, тещу, с тещей когда-то раньше, да, у меня были какие-то заморочки, но, например, я понял, что есть какие-то драматизации, какие-то проблемы. Я увидел их, я разрулил их в своей жизни, и мы сейчас в прекрасных отношениях. Она мне помогает, и я ей. И прямо это не социальная маска, она реально помогает. Понимаете? Поэтому нельзя сказать, что у всех так. Так, эгоизм, наверное, кто-то Олеся хотела сказать. Ну, давайте не, не будем выдумывать за каждую тещу. Вот, но такое бывает. Вот, Поэтому... Ну, плюс-минус, вы чуть-чуть разобрались в шкале эмоциональных тонов. Есть ли какие-то вопросы про шкалу эмоциональных тонов сейчас? Хочу увидеть вопросы, если они есть, либо включите микрофон и задайте свой вопрос прямо сейчас. Есть вопросы, ребята? Всем понятно? Если всем понятно, и мы можем двигаться дальше, то плюсы в чате, пожалуйста. Да, я думаю, можем двигаться дальше. Uh -huh. Ну, давайте посмотрим, чтобы все остальные тоже так же думали. Так, спасибо, девочки. Олеся, Александра. Хорошо, Наталья, вижу, Октавиан, спасибо. Хорошо, ребят, хорошо, мы тогда двигаемся дальше. Следующая картинка. Как удержать себя и команду в хорошем расположении духа. Помните, вот, я уже давал это данное, я прям... Переписал его в новую единицу времени, дополнил вам его кое-чем. То есть первое, я прямо опишу в деталях. Значит, много работать. Что значит много работать? Это значит не тратить время, ну, и не заморачиваться своими мыслями, а брать, и работать, действовать. Вот, потому что когда ты много работаешь, у тебя нет времени думать о разной ерунде, о болячках, о проблемах и так далее. Много учиться. Бывает такое, что когда ты учишься, тебе тоже нет времени думать о болячках, о проблемах, о чем-то еще. Потому что как любое, если оно хорошее обучение, правильное, помогает жизни, то оно должно давать какие-то озарения, победы, понимания какие-то новые, если это хорошее обучение. Поэтому много учиться очень полезно. А озарение, победы находятся высоко по тону, по шкале эмоциональных тонов. Дальше. Игры и соревнования в коллективе и вне коллектива. То есть, среди вас много, кстати, я знаю, что среди вас много людей, которые находятся в сетевых компаниях. Вот. В каждой группе можно создавать игры. Я знаю, что сетевые компании сами создают игры для своих, прям своих команд, всех команд, ну и так далее. То есть, ничего плохого в этом нету. Наоборот, когда есть игра, есть дух, дух игры, понимаете? А дух игры это круче, чем, чем даже в некотором случае энтузиазм. Вот. Дальше. Генеральная уборка рабочего места автомобиля дома под веселую музыку. Это самое... Шансон не является веселой музыкой, напоминаю вам, кто не знает. Вот. то есть Для кого шансон веселая музыка, то я объясню, что значит веселая музыка. Веселая музыка это Верка Сердючка, например, Дискотека Авария, там много у них песен веселых. Есть, ну кто из Молдовы знает, есть веселые молдавские песни очень заводные, есть гагаузские веселые песни, я просто знаю и слышал, ну и так далее. Поэтому болгарские есть веселые песни, Неважно, важно в какой стране вы находитесь, у вашего народа есть точно веселые песни. И вот под эту веселую музыку надо и делать ту самую уборку. И если желаете, если можете, то включите ее громко. Дальше, активные виды спорта, не шахматы и не шашки. Это футбол, там какие-то игры, да, это какой-то бег на крайняк, там. ну и что-то типа вот, вот такого, экшен, там где физическое усилие при, применяется, там где хочешь не хочешь, нужно быть в настоящем времени, то есть если ты куда-то улетаешь с мыслями, то ты где-то споткнешься, когда будешь бегать, поэтому надо, приходится надо быть здесь сейчас. Дальше. Прогулки в местах, где много свободного пространства, поля, широкие аллеи, берег озера, реки, моря или океана. Желательно перед сном и без гаджетов. Что значит гуля... прогулки? Прогулки это... – это не значит, что я должен взять телефон и носом уткнувшись в телефон, мне надо гулять. Нет, это... даром вы это делаете, просто даром потратите время. Отключаем телефоны, либо переводим их даже без вибра, чтобы он был, не вибрировал, либо оставляем дома, в машине, где хотите, и гуляете, пока не почувствуете, знаете, как… Как проходит прогулка? Гуляешь, рассматривая далеко стоящие предметы. Гуляешь, гуляешь, гуляешь. В один прекрасный момент почувствуешь, что сдеваешь. Есть. Это говорит о том, что еще идти домой нельзя, надо еще гулять. Это это усталость выходит за день. Вот неважно, вы сидели за компьютером, либо вы где-то э, работали физически. Гулять. И в один прекрасный момент придет такой бодряк такой. О, все, могу гулять, сколько хочу. Вот сейчас можете уже идти домой. Эта тренировка повышает экстраверсию. Экстраверсия это когда внимание человека уходит вовне. Тогда он чувствует себя лучше, чем когда внимание человека уходит на него, на свои проблемы, на свои болячки и так далее. Вот. когда Эта тренировка экстравертирует человека. Вот. Дальше. Исключите из общения нытиков и людей, которые любят распространять сплетни, интриги, интриги и плохие новости. Я думаю, здесь и так понятно, но вдруг в других деталях... Объясню. Если в вашем окружении есть люди проблемные, знаете, низко по тону, помните? Люди, у которых всегда все плохо, ну всех убираем из жизни, либо по-простому сказать, убираем из общения. То есть с ними общаться не надо, понимаете? Останавливать общение с этими людьми, либо остановить полностью, либо прервать, но это уже тема другого вебинара, если честно. И последнее, что здесь написано, подарить телевизор врагам, я в кавычках написал. Не смотреть и не читать плохие новости, по-простому, да, потому что сейчас, да и не сейчас, и раньше, если честно, по телевизору показывают очень много, ну, не всегда хороших новостей, если вы возьмете любой любые новости, то там даже если они без политики, я просто уже вижу такие новости тоже появляются. даже если они без политики, то там все равно есть плохие новости. если вы посчитаете, вот возьмите сегодня вечером посмотрите новости и поставьте галочки, сколько новостей вы услышали, вот где минус плохая новость, а где плюс хорошая новость. и в конце вот этого программы новостей, посчитать, сколько минусов, сколько плюсов. Вы увидите, что минусов будет огромное количество, понимаете, просто очень много. Ну, на, в разы больше, чем хороших новостей. И привнести в свою жизнь радость и удовольствие. То есть все, что вам приносит радость, кайф, балдеж, энтузиазм, не знаю, все, что положительно вам делает в жизни, делайте это, продолжайте делать, и кайфуйте от этого. Если вам, женщинам, вы балдеете от того, что ходите в салон красоты, если у вас плохое настроение, идите в салон красоты. Если вам, мужчинам, вот, приносит большое удовольствие поковыряться в машине, когда у вас плохое, ну, как бы, это кайф, да, то в этом случае, когда плохое настроение, идите ковырять из вашей машины. Ну и так далее. Делайте то, что нравится, и это принесет вам, ну, радость, кайф и все остальное. Кто-то хочет задать вопрос? подключился очень прошу выключить микрофон угу, спасибо э, да и так вот наша картинка дальше всем понятно кому если всем понятно то я хочу у каждого получить э, плюсики в чате что вам все понятно и понимаете о чем идет речь вот в этом файлике который вы видите перед вами плюсы в чате а тем кто подключился сейчас либо задает вопрос либо выключает микрофон Спасибо. Плюсы в чате кому все понятно. Круто, ребят, молодцы. Спасибо вам большое. Отлично. Угу. Хорошо, пока вы пишете плюсики, я двигаюсь дальше. Самый эффективный метод управления командой в положительной хронической эмоции и с искренним желанием помочь каждому члену команды. То есть, хроническая эмоция, в вашем случае, если вы руководитель команды, у вас должна быть хорошая положительная эмоция выше скуки, напоминаю. Во-первых. Во-вторых, э, у вас из, изнутри вы помогаете людям. Если вы искренне изнутри желаете что-то другого, чем помощи этим людям, то вам будет тяжело управлять этими людьми. И все. Понимаете? Все очень просто. И очень важный момент здесь. Бывает такое. Есть один нюанс. Видно, да? Хорошо, молодцы. Значит, смотрите, я чуть-чуть верну шкалу тонов, шкалу эмоциональных тонов обратно. Значит, смотрите, вот, например, вы попадаете, вы приходите к вам в коллектив, и, например, вы заходите в ваш отдел продаж, или вы заходите в вашу компанию, или вы приходите там, не знаю, там встречаясь с вашей командой, и у них там, ну, к примеру, ну, не знаю, возьмем апатию, то есть, все плохо, все надо, опустились руки, нечего, ничего не хочется делать. Ну, вот такое состояние, как апатия. Вот. Если честно, вытащить этих людей, радуясь, у вас не получится. Все, что нужно с этими людьми сделать, это хотя бы жестко, гневно с ними поговорить, чтобы они откликнулись. По-другому они вас не услышат, радость для них будет нереальной, понимаете? Вот. То есть, вот я видел, когда вот такой человек заходит, вот хороший руководитель заходит в отдел продаж, он говорит, что упали, что сидите, что ноете, давайте быстренько работаем. Они навыки в области продаж, это, кстати, наша тема, мы с этим разбираемся. Потом мы даем рекомендации по обучению, и в конце будут передаются результаты тестирования. И вы уже сами решаете, что вы с этим делаете, либо вы как говорится, идете дальше и исправляете, либо вы, как говорится, не знаю, что-то что с этим все-таки будете делать. Вот, вы знаете, если у вас, если у вас сейчас есть какие-то вопросы на эту тему, то как раз мы сейчас подбираемся, всем видно экран, да, все видят, хорошо. Значит, мы сейчас подбираемся как раз к этому моменту, потому что я как раз для всех из вас оставил время на вопросы и ответы. Пожалуйста, вот сейчас я готов отвечать. Ли Вы можете написать вопросы в чате, либо вы можете включить свой микрофон, но по очереди, конечно, и задавать ваши вопросы. Пожалуйста, я готов отвечать на сегодняшнюю тематику. Может быть, что-то вы хотели еще узнать. Может быть, я не все охватил, и вы хотите какие-то еще детали узнать. То, пожалуйста, я готов ответить на ваши вопросы. кто первый. Так, школьники заняли эфир кругом, идут в дистанционное обучение. А, ну, может быть. Хорошо. Хорошо. Кто первые? Кто первые? Кто хочет задать вопрос, ребят, мне на эту тему? Это сейчас время вопросов и ответов. Вот сейчас я задам. Можно? Я всегда задаю ну, много вопросов. Даже, я готов всегда отвечать. Хорошо. Да. А, Вячеслав, смотрите. Вот сейчас люди находятся в очень таком достаточно угнетенном страхе. Большинство, ну это в состоянии, ну это страх. Страх на зуб, страх на туалет. Это, да, это страх. А, и в этот момент они там, понимаю, большое количество туалетной бумаги, ну как бы, есть, недаром говорят, что там от страха можно, извини, обосраться, да. Вот, ну то есть, да. И вот, вот этот феномен э, покупки продуктов мне понятен. Но как, например, в состоянии, э, этом состоянии страха, например, продавать другие ну, продукты, которые там, ну не знаю, вот меня там взять, э, например, заниматься ювелиркой. А ювелирка сейчас вот он, э, она вся закрыта и он даже не принимает, не принимают, потому что, ну то есть люди с ювелиркой как бы э, не дружат, ну, как бы, ну, они на... Не время. Не время, да, да, скажем так. Или там еще что, ну, вот из такого, некоторые там автомобилями занимаются, могли бы продать автомобиль, к примеру. Вот как им в этом состоянии продавать тем, кто этим занимается? И возможно ли это сейчас делать? Или это надо на будущее работать? Но есть оба варианта, и на будущее, и можно и сейчас продавать. Например, для кого -то, у кого-то, вы знаете, в страхе люди делают много ошибок. Это говорит о том, что у кого-то может настолько сломаться машина, что ему придется купить новую. Либо у кого-то может не знаю, там, развалиться окно, хотя раньше оно было целым ну и так далее. Такие ситуации приходят проблемные, часто бывают и именно из-за из такого состояния. Это не из-за того, что окно плохое. Это потому, что человек в таком состоянии, что он привлекает к себе проблемы, откуда хочешь. И он все равно покупает. То есть, это не говорит о том, что человек продает автомобили, либо там, что вы еще там говорили, они продают, то а, они не, не могут продавать. Они продают просто в меньшем количестве. И это не значит, что клиентов нету на автомобиле, либо что-то другое. Есть. Просто их меньше. И это говорит о том, что, вы правильно сказали, надо продолжать искать клиентов поднимать, когда они к вам приходят, их нужно учиться поднимать по тону, то есть поднимать их эмоциональное состояние в такое состояние, как хотя бы сильный интерес. А в сильном интересе люди делают осознанные, осознанные покупки, они не будут винить продавца в том, что они неправильно сделали, приняли такое решение, вот потому что в интересе они прямо разумно принимают решение. А в страхе можно продавать человеку в страхе, что хочешь, особенно страховки. Они напоминают слово страх, страховки. Вот, но э, вы знаете в страхе, знаете, кого будет винить продавец, э, покупатель, когда он э, купил в страхе у вас, не знаю, там какой-то парфюм какой-то, да? он боялся, боялся, боялся, но купил, пришел домой жена, сказала. Э, ты что, я такой парфюм не использую, никогда не использую, иди не неси его обратно. Это его страх, он, он уже боялся этого, я уверен точно, понимаете. Вот, поэтому, как бы то, что, э, да, меньше сейчас продаж, то есть люди больше экономят деньги, вот, это да. Но это не успешное действие в продажах, экономить деньги в таком состоянии, как сейчас. Сейчас успешное действие, максимально, даже если можете, даже одолжить, но вложиться в исходящий поток, в поиск клиентов, в поиск клиентов, в поиск клиентов. А также не забывать моделировать свой бизнес так, чтобы адаптировать свой, свой бизнес под ту, по ту ситуацию, которая есть сейчас в стране. И я не исключаю факт, что в стране еще будет что-то меняться, какие-то законы применяться. И как в нашей стране, так и много россиян, Украина нас смотрит, вот, и там может что-то меняться. Это не факт, что... Ну, как бы продаж не будет. Люди все равно будут есть. Ну ладно, туалетная бумага, туалетная бумага, но люди все равно что-то будут покупать. Даже автомобили и даже самолеты, просто не в том количестве, как раньше. И это говорит о том, что у вас сейчас есть шанс не, не облажаться. Знаете почему? Потому что если вы сейчас будете искать клиентов, когда закончится весь этот кипиш и весь этот кризис, то клиенты, с которыми вы общались, все равно покупают, но уже будут покупать в большем размере. И тоже у вас. А те, кто закрылись, а, а эти люди были у них клиентами, они, они уже останутся у вас, потому что вы смогли их расположить в себе, у вас хорошие отношения, вы уже там месяц, другой, третий продаете ему, может, немного, но продаете, а те закрылись. Угу. Есть вопросы, Анатолий? Еще? Ну да, я согласен. Просто я там э, недавно разговаривал с одним человеком, который сейчас активно начал развивать бизнес, прямо сейчас. Mm -hmm. Он говорит, в моей говорит, практике был один год, я там по, по молодости, я сидел говорит, в тюрьме год. И говорит, ты даже себе не представляешь, что на самом деле там люди годами сидят в изоляции в этой, да, и живут, и ну, еще да. что-то могут э, творить там и так далее. Я говорю. Я говорю, поэтому говорю, та, то, что мы сейчас называем изоляцией, э, я сейчас скажу этим зэкам, хотите в такую изоляцию попасть? Они с удовольствием все согласятся на такую изоляцию. Говорят. Ну да. И будут, и будут развивать бизнес, если им скажут, но только развивайте, поднимайте экономику Молдовы и развивайте бизнес. И многие из них скажут, мы пойдем. Ну, вот. ты знаешь, Анатолий, я на самом деле мой, мой отец, он всю жизнь был военным, и он работал. я родился в городе Резины, там есть сейчас тюрьма раньше было ЛТП лечебно-трудовой профилактории и вот он работал военным в этой лечебно-трудовой профилактории и там людей прям заставляли работать правда потому что это трудовой профилактории а сейчас я как бы у меня друзья там некоторые там работают в этой тюрьме вот И они там что-то все равно... Продуктивные люди, даже там, если даже они и преступники, они даже там что-то производят, если честно. Вот те, как... Они не могут сидеть без дела, понимаете? Даже а есть, если такой, они... есть такой фильм «Побег из Шаушенка» называется. Да, Это да, Шаушен, да, слушаю. Да, То есть там как раз а, про людей, которые... Ну, про человека, который даже в тех условиях все равно находил для себя возможности да. а, но для, но, а, делать пользу, понимаешь? Ну, да. Ну да. А у нас есть связь, интернет, вау, как много, что мы можем делать в этой жизни. Хорошо. Всегда... Вот. Да. да, другие вопросы, у кого еще есть вопросы, ребят, девчат? Кто еще хочет задать вопрос на эту тему? Я, кстати, верну сейчас слайд вам, чтобы вы еще взглянули на, на эту тему. Пока вы думаете, какой вопрос мне задать, я вам верну слайд. То есть, главное сейчас э, себя поднять, вот, себя лично сохранить в, в более высоком эмоциональном тоне. Себя, семью, команду. Да, и свою команду, да, это самое главное. Вот. Ну, начинайте, конечно, с себя. Вы не сможете поднять ко, ко семью, если сами не самые счастливые люди. Да, вот. да, да. А потом после себя, после себя и в семье дети, не забывайте про детей, дети тоже должны быть счастливы в первую очередь. Вот. Потом, конечно, подходите к команде, то есть к группам, в котором вы находитесь. Это компания, это, не знаю, там, может, в каких-то группах у вас, вы, как, хобби у вас какое-то есть и так далее. Вот Вячеслав, этих людей надо Вячеслав, Да. Вячеслав, воспользуйтесь случаем. Сегодня в 19.00 у нас будет прямой эфир на Инстаграме. Мы будем говорить о счастье. Будет Ольга Юрковская рассказывать о, о том, что такое она специалист по счастью. И это тоже возможность подняться по тону. Ну да, хорошо. Анатолий скидывает ссылку в, в чате, чтобы люди, кому интересно, могли записаться да. на этот вебинар. Отлично. Хорошо. А у кого еще... Есть ли у кого-то еще вопросы? Или можно дарить подарки? Насколько сложно изменить эмоциональный тон работника или проще уволить? Владимир, вот, хороший вопрос. Спасибо, Владимир. Реально хороший вопрос. А, значит, если мы говорим о эмоциональный тон человека, то если вы хотите поднять одного сотрудника, одного работника, то вам нужно окружить его всеми положительными людьми. То есть он по-любому должен попасть в положительный коллектив. И он либо сам изменится, либо уйдет сам, понимаете? Второй вариант, что вам нужно будет тогда, если это один сотрудник там, в одном магазине работает там, или в каком-то там, не знаю, в офисе работает, то в этом случае вам нужно будет регулярно ему, ему его поднимать по тону. Ну, давать ему задания, там, контролировать, чтобы он это выполнял, там, давать задания по уборке, по... игры какие-то ему создавать и так далее. Вот. А если мы говорим о хроническом эмоциональном состоянии, Владимир, то есть это, это на время, да, я сейчас верну вопрос Владимира, вот. Если это на время, Владимир, то, то можно поднять так. А если человек хронически в таком тоне, постоянном, он там, не знаю, антагонист, либо он там в страхе постоянно, то в этом случае все техники, которые я вам описал выше, они работают только на время. а Хронически есть другая технология. Если вам будет необходимо, вы чувствуете, либо вы, либо кто-то из ваших коллег ощущает, что это хронически надо быстро изменять человека, то в этом случае обращайтесь к нам. Либо набирайте только счастливых людей в команду. Только так. А, да, если, например, только... Вы, вы просто, когда набираете людей, вам дешевле, я вам, Владимир, скажу, вам дешевле протестировать их у нас сразу, чтобы понять. Потому что, знаете, что происходит? Вы, вы берете в низком тоне человека, а он в маске пришел, вы не увидели. Вот. Потом вы вкладываете в его обучение, в его коррекцию, вы тратите на него кучу времени, месяц, другой, а он через месяц-другой уходит, потому что понимает, что не мог вселиться, внедриться в этот коллектив. Понимаете? И это дороже, чем стоит тестирование в нашей компании. Чисто от себя. Но это вам решать, как набирать людей. Вот. Дальше. Э, Владимир, я ответил на ваш вопрос? Все понятно? Дальше у нас вопрос от Александра. Как бороться со своей раздражительностью, порой гневом, касательно тупости, ошибок своих сотрудников? Ой, Александра, вы знаете, попросите Дмитрия, Дима, ты нас слышишь, надеюсь? Попросите Дмитрия, вот он есть у нас в чате, Баланецкий. Дмитрий, он вам скинет. Дает. Есть, да, Дим? Дим, скинь, пожалуйста, для Александры запись вебинара "Целостность и честность". Это оттуда. Это тема, о которой вы мне говорите, Александра. Это из этой области. Разберитесь с этой. просмотрите этот вебинар, если вы там не были. Еще раз, да, еще раз пересмотрите, если были, да, и прямо обязательно разберитесь с этим больше в деталях, потому что это из этой области. Так, поехали, Александра, вау, супер, буду очень рада. А к чему вау, супер, не знаю, ладно. Да, пересмотрите, если вы <связать> по поводу этого. Ситуация: Человек верит в себя только после беседы с позитивным человеком. Проходит время, он возвращается в свое состояние неуверенности, это тоже хроническое состояние. Да, то есть получается, когда он с кем-то положительным общается, Александ... Наталья, то в этом случае он этот положительный его поднимает по тону, по шкале, да. а как только он, ну, он возвращается в себя, смотрит на себя, на свои проблемы остается сам, он опускается по тону, и, и то, куда он опустился, это его хроническое состояние, а то, куда его поднял позитивный человек, это на время. То есть, как бы, ну, ненадолго, понимаете? Это не его настоящее эмоциональное состояние. Так, Слава тоже хочет целостность и честность. Да, вот и Славя тоже скинь. Спасибо. И мне все хотят, да? <с asset -less> ну, хорошо. Дим, возьми ссылку целостности, и честность и скинь прямо сюда в чат. И пусть ребята, ну, отсюда возьмут ее, будут смотреть, где хотят. И мне. Да, запись вебинара целостность и честность. Мы ее проводили для целой компании сетевой Reflame, поэтому э, кто кто из вас не был посмотрите а кто был пересмотрите рекомендую потому что мы я запис... мы сделали только одну запись Ага, вот дима скидывает ссылочку вот посмотрите хорошо мы двигаемся дальше э, девчонки если есть вопросы вы еще можете писать я просто чуть-чуть двигаюсь дальше значит смотрите Дальше тема у нас такая. Следующий, следующий вебинар бесплатный у нас пройдет в четверг. Тема вебинара продажи и управления продажами в кризис 2020 года. Вот. Он пройдет в четверг также в 16.00. Мы сейчас готовимся к этому вебинару. И для тех, кому интересен вебинар продажи и управления продажами в кризис, я вам прямо сейчас скидываю ссылочку для регистрации на этот вебинар. Пожалуйста, вот вам ссылочка, регистрируйтесь, приходите, спрашивайте. Интересуйтесь, участвуйте, так сказать. Все, Дима скинул ссылку. Ребят, ссылка никуда не исчезнет. Вы сможете ее взять, когда хотите, в любой момент. Знаете, когда из этого чата никто вас не удаляет. Вы можете здесь оставаться, и когда вам надо будет, просто просмотрите, найдете эту ссылку и ну, как бы, просмотрите эту запись. Так, благодарю, как научить человека выходить самому из хронических депрессий. Его нельзя учить, есть специалисты, которые это делают. Если мы говорим хронических, если это у человека хроническое состояние, то для этого нужен специалист. Александра, если ну, есть такие проблемы у кого-то близких вас, то я рекомендую лучше всего свяжитесь со мной. Я вам покажу, что есть технологии, которые исправляют это, это хроническое состояние, поднимая человека хронически навсегда, понимаете, вверх по шкале тонов. И для этого есть специальные технологии специалисты, это не 5 не минут. То, что можно сделать временно, я вам дал, как руководителям. А то, что нужно сделать самому человеку, это его вложение должны быть, а его усилия. В этом случае звоните, я вам покажу, что нужно сделать. Это другая тема разговора, не касается сегодняшнего вебинара абсолютно. Вот. Какие еще вопросы есть? Напоминаю, тема следующего вебинара, который пройдет в четверг, 9 апреля 2020 года в 16.00, продажи и управление продажами в кризисе 2020 года. Вот. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь, у вас есть ссылка в чате. Регистрируйтесь. Как научить человека выходить самому из хронических депрессий? Я уже ответил. Кто-то из вас еще печатает вопросы. Я жду, я никуда не ухожу. Жду, все нормально, я на связи. Я так понял, что вопросов достаточно. Так. Анатолий вот нам скинул ссылочку. Ясно, Анатолий, спасибо. Спасибо, Анатолий. Увидел ссылочку. Так, у кого еще есть вопросы, я вижу, вы пишете вопросы, я жду, я жду пока, пока напоминаю, что тем вы просто посмотрите на тему следующего вебинара, остальные подходят. У вопрос? Да. Э, да. Вопрос такой, нас сейчас как предприниматели всех закрыли, правильно? Как зовут вас? Меня зовут Иван, Ваня. Иван, да, Ван. Вас закрыли, а чем вы занимаетесь, Иван? Чем вы занимались? Окна, двери, там, жалюзи, все. А, да, Что понял, касается понял. дома. А? Э, всех закрыли, э, работают удаленно можно, но все, как говорится, на гречку и на туалетную магу деньги оставляют. А, клиенты когда... покупают, вы хотите сказать, да? да? Когда, когда мы сможем работать, как правильно стартовать, э, это образно как с нуля начинать. Какие шаги можно предпринимать, чтобы... Э, Легче стартануть. Лучше стартануть. Да, Иван, обязательно запишитесь на следующий вебинар. Тогда обязательно прям вот зарегистрируйтесь, во-первых. Во-вторых, я вам сразу сейчас дам совет, чтобы вы долго не ждали. Не ждите, когда закончится. Потому что, ну, когда это закончится. Эти клиенты уйдут к тем, кто до сих пор с ними общался, то есть тем, кому это надо. Продолжайте с ними общаться, отправляйте им и вам какие-то информационные, не знаю, как выбрать окно, как там выбрать жалюзи, как там не ошибиться в механизмах, в фурнитуре там для окна и так далее. Держите их на связи. Когда, он, когда все это закончится, им все равно нужно будет время, чтобы восстановиться. То есть после болезни люди какое-то время восстанавливаются. И не факт, что они сразу после, после болезни сразу будут покупать. То есть после этого кризиса не факт. Но это говорит о том, что первый к кому, кому они обратятся, к тем, кто с ними общается. Понимаете? Поэтому поддерживайте связь, общайтесь, договаривайтесь и потихонечку ведите этого человека. Не забывайте про них. И очень важный момент. Не сдавайтесь, продолжайте искать новых клиентов. Потому что даже если это э, ну, как бы строительный бизнес, может быть, и люди не сильно тратятся там на окна, потому что они чуть подороже, чем там, не знаю, хлеб и молоко. Но это не факт, что их не надо искать, потому что все равно кто-то меняет окна, кто-то меняет двери, кому-то все равно что-то надо. Строительные компании сейчас продолжают работать, кстати. Это говорит о том, что вы им можете попробовать продавать. Почему нет? Вот, поэтому не сдавайтесь, я не рекомендую. Я расскажу Иван, я некоторым участникам рассказывал пример. Я, когда продавал окна, я пришел в бизнес с нуля. То есть я вообще не знал, что такое окно, у меня дома не было пластиковых окон. И я пришел в апреле, и, знаете как, апрель, май, там пошло, пошло, пошло, то есть пошли продажи, осенью вообще классно. И я не знал, что после 1 января продажи окон <смех> <смех> вообще не идут. Честное слово, вот я знаю, что вы понимаете, о чем я говорю. <смех> Простите. Но вот у меня такая ситуация произошла. Я понял, блин, что э, закончился э, э, это самое, начинал, вот после 1 января, после праздников. Все, а что делать? А денег нет, а мне платили только за не ставку, а процент от продаж только. Вот, ну Правда, я хорошо зарабатывал, но вот я зарабатывал там 2-3 тысячи евро на окнах, только моя зарплата, я много продавал. Вот. И вдруг, хоп, момент, когда, блин, ноль, я на 2 тысячи евро, представляете, и расходы увеличиваются-то. Вот там, все машины можно нового купить, там еще что-то. А тут, хоп, и нету продаж. Ну и я, я что сделал, я взял телефон, честно вам скажу, тяжело корона снималась, но взял телефон. И потихонечку начал подавал при школам, садикам, государственным объектам. И потихонечку-потихонечку восстановил связь, и где-то через. Где-то к февралю я уже восстановился. И хоть какие-то продажи пошли. Вот. Поэтому не сдавайтесь, не, даже зимой не рекомендую закрываться, потому что хоть кто-то должен быть на связи. Вот. Иван, я ответил на ваш вопрос. Да. Если что, Иван, я сейчас оставлю в чате свой номер контактного телефона. Обязательно обращайтесь, потому что много чего могу дать советов, потому что я четыре или пять лет продавал окна. Ой, много спасибо. Чего... Да, пожалуйста. Я напишу в конце на номер своего телефона, вы звоните, спрашиваете. Хорошо, спасибо большое. Да, пожалуйста, Иван, хорошего дня. Кто еще? Ага, тут еще есть... есть еще вопрос. Спасибо, Вячеслав, интересная тема сегодня была. Много что можно взять для себя применять вообще не понял еще очень интересный и полезный вебинар сегодня отметила для себя запать или страх оказывается человека лучше выводить не радостью а гневом возьму на выражение. хорошо молодцы спасибо так я вижу уже отзывы ну хорошо значит для тех кто досидел до конца добыл до конца отправляю вам ссылки на получения подарков и для тех кто хочет протестироваться себя либо свою компанию либо своих сотрудников я отправляю ссылку и для вас для того чтобы вы могли ну как бы ну получить те подарки и в том числе ну и и, и получить тестирование кому интересно вот кому дата Правильно сказать, да, потому что может быть кому-то не надо, но, кстати, я рекомендую тестирование, особенно тем, кто еще не разобрался в своем коллективе, либо в каком-то из сотрудников есть сомнения, знаете, есть такое сейчас, когда вот зарплату не хочется просто так давать вот у руководителей, а не понимаешь, кого уволить первым. Ну, такое тоже бывает, в коллективе такие бывают ситуации. Вот, пожалуйста, ссылочки, можете регистрироваться, тестироваться, либо получить подарки, там 4 для вас подарка, вы можете выбрать все, либо 1, 2, 3, какие хотите, вот выбирайте, мы вам обязательно в электронной форме скинем все подарки, либо отзвонимся, отправим, как уже по ситуации, какой подарок вы для себя выберете. Вот, подарки. И напоминаю, с вами был я, Вячеслав Богданов, руководитель компании Мастер Продаж. Наша компания занимается практическим обучением по продажам и не только. Был очень рад всех вас увидеть. Если у кого-то еще будут вопросы, я прямо сейчас всем вам скидываю ссылочку в чате, где где будет мой номер, мой прямой номер телефона, на котором есть WhatsApp, Viber и все остальное. Вы можете мне писать вопросы, либо звонить мне напрямую, кто Молдаване, я думаю, легче будет позвонить. Звоните, спрашивайте, буду с радостью отвечать на, на все ваши вопросы, которые появятся. Вот Всем тогда желаю хорошего дня, хорошего настроения, побольше клиентов и очень прошу оставить Ваши отзывы, я сейчас скину ссылочку, куда можно закинуть отзывы, ваши отзывы о сегодняшнем мероприятии. Был рад всех увидеть, всем помочь. Будьте здоровы, очень Обяз... прошу вас писать отзывы о том, что вы видели, потому что для нас это ценно, мы же с вас денег не берем. Спасибо вам, хорошего дня, будьте здоровы все.